Привет, ребята! Добро пожаловать на канал. Это уже 47 выпуск по эксперименту, где на протяжении 100 дней я инвестирую в криптовалюту ровно по 25 долларов. Сегодня в ролике я вам покажу новое интересное все на коинлисте. Также разберем монеты, в которые я сегодня буду инвестировать. На самом деле уже 47 день, сложно как морально записывать видеоролики, так еще и выбирать монеты, потому что вот эта вот вся информация накапливается, все максимально путается, но сегодня, ребят, на самом деле будет одна интересная монетка. В целом переходим на койлист, проходим здесь верификацию, здесь вот это есть ICO. Если кто-то не понимает, что такое ICO, как на этом заработать, переходите пожалуйста на канал MaxBucks, открывайте плейлист ICO и смотрите. Здесь я вам наглядно показал, как где принимать участие, Здесь показал как инвестирует 300 долларов и уже в этом ролике показал как заработал больше четырех тысяч долларов поэтому Ребят, не принимать участие в ICO я вот просто не вижу смысла. Сейчас есть IDO, IO, я про это уже не рассказываю, потому что там, понятно, голова будет просто пухнуть. Но здесь все максимально просто, поэтому посмотрите это видео, возможно, вам просто повезет. Это ICO по игре, крайний срок для регистрации 11 октября 2021 года 15.00 по московскому времени. Это обычная карточная игра, где можно проходить, так скажем, соревноваться в каких-то дуэлях, используя какие-то фантазийные карты. Эта игрушка построена на эфир. Также здесь можно продавать, зарабатывать NFT. А NFT у нас в последнее время хорошо развивается. И в это я бы хотел на самом деле попасть. Потому что игры у нас сейчас много людей играют. Также NFT тема популярная. Крипта вроде как готовится к второму, так скажем, заходу. бурану. Посмотрим, что, конечно, из этого всего будет. Но если смотреть вообще на фондовый рынок, все максимально, ребят перегрето. Кажется, вот-вот уже должно болиться. В общем, давайте по-быстрому по этому ICO. Первая опция у нас с половиной цента на первой опции, на второй на 24 чуть повыгоднее первая опция пройдет 13 октября в 20.00 по московскому времени и вторая опция уже пройдет 14 октября в 2 часа ночи по московскому времени на первую опцию у нас будет 20 миллионов монет на второй 15 миллионов на первой опции у нас хватит примерно на 13,5 тысяч человек, если все будут заходить на максимальную локацию. Это от 100 до 500 долларов вы сможете инвестировать. Точно так же и во второй опции. Можно инвестировать в USDT, USDC, эфир, либо биткоин. Если вы используете эфир или биткоин, вы добавите еще 3% к своей инвестиции. Поэтому покупайте лучше вот за эти вот штуки. 50% токенов нам выдадут сразу после 90 дней такого некого клифа. И все остальные токены, вот 50% будут уже выдавать линейно в течение, 12 месяцев. На второй опции у нас через 90 дней начнется просто линейный лок монет. Поэтому первая опция немного повыгоднее, поэтому здесь и цена немножко у нас повыше. Также, ребята, сразу хочу сказать то, что информация по ICO вот оперативно появляется в телеграм канале. Здесь же вы сразу сможете найти ответы на тест при регистрации. Но сегодня мы с вами его подробно пройдем. И кто еще не смотрел 10 часов трейдинга, вот ссылку оставлю в описании, то что вы можете посмотреть. Было варненько, прикольно. Провели стрим на канале моей девушки. Я думаю вот многим ребятам понравилось Там некоторые ребята полностью с нами сидели Конечно отдельный им респект Гудс это собственный служебный токен За эти токены можно будет создавать свои нефтихи Эти нефтихи можно будет продавать Вот вы можете играть в игру и на этом зарабатывать и Вообще конечно тем прикольно, Если раньше все сидели просто так в игре играли То сейчас ты можешь сидеть и еще при этом зарабатывать Там качать каких-то своих персонажей Чеканить нефтихи Ну вообще ребят штука прикольная Еще этот проект у нас сотрудничает с -table X, Там примерно Одинаковая, грубо говоря, схема, но сейчас мы к этому всему подойдем. Здесь у нас 3-4 процента выделено на какие-то награждения: 25 процентов это у нас резерв, 20% это комьюнити экосистема, 7 процентов комьюнити локейшн, 7 процентов токен сейл это мы и на фанды 6,5 процентов. Если посмотреть на соплату то здесь ситуация немножко интересная. Вот первая, вторая опция как они будут разблокироваться. А здесь, как вы видите, вознаграждение комьюнити, экосистема у нас пойдут намного быстрее. Я не уверен, конечно, то, что цены у нас будут так жестко укатывать, потому что и так у нас клифф большой, анлок линейный, то есть я не думаю то, что цену прям так жестко укатают. Опять же, есть пример Infinity, то, что цена была около доллара, но во всяком случае мы с вами видели иксы. Опять же, если мы посмотрим на CoinList, можете перейти на главную вкладку, и здесь вы сразу видите, какие проценты у нас дали Вот последние проекты. Вот 290, я как раз таки в этом мы фините. Хьюман у нас слабовато дал возможно, сейчас можно купить и ждать какого-то неплохого роста. Я вот взял себе центрифугу еще примерно по доллар-полтора, поэтому сейчас еще вызываю свое максимум. Хотя я и не попал на ICO. Но понимаете, просто цены укатывают до ICO-шных, но ну, грех не взять по ico ценам. То же самое, вот сейчас Human, это, конечно, ни в коем случае не финансовый совет, но я бы задумался насчет этой монеты. Опять же, я попал минус протокол, это процентов, Если кто-то заходил в флоу, это вообще 10 тысяч процентов просла, но я вообще молчу. Поэтому, ребята, Переходите, регистрируйтесь, возможно, вам просто повезет. Не всем везет, тут, понимаете, главное попасть в ту самую очередь. Короче, для чего это будет у нас монетка? Монетка используется для чеканки тех самых, как я уже говорил, новых NFT, торговых карточек, которые можно будет использовать в игре, либо уже продать на рынке. Потом вы можете просто стейкать эти монеты, получать дополнительное вознаграждение. Вы также можете покупать какие-то предметы в этой игре. Ну и последнее, то, что вы можете управлять и голосовать с помощью, так скажем, держания этих токенов. Я уже не буду рассказывать по разработчикам, потому что там кого-то там толком не знаю, есть у нас такие крупные инвесторы, как Coinbase, Galaxy Digital, Nirvana Capital, okx ну то есть такие довольно крупные ребята опять же у нас есть сотрудничество с immutable x и работает это все на движке unity если мы посмотрим с вами на твиттер там конечно в твиттере всего лишь 37 тысяч читателей не так много но твиттер уже довольно таки давно у нас появился еще я хотел вам одну интересную штуку показать то что в этом приложении уже играет 350 или 450 тысяч человек довольно таки немало хотя находится я так понимаю еще на стадии тестированной я лично просто сам в игры не играю и как вы видите уже нефти было заработано 3-4 миллиона долларов. И если у нас это все будет развиваться, понятно, то, что игровая тематика развивается, хочешь ты этого не хочешь, то, понятно, людей будет больше играть, будут больше, токен будет востребоваться больше, поэтому я думаю, ребят, можно инвестировать. Опять же, не финансовый совет, вы всегда должны думать своей головой, куда вы хотите инвестировать. Я лично захожу в ICO, мне это нравится, мне нравится инвестировать мало, получать много. Если вам это не нравится, вы можете просто не участвовать и все. Теперь вот и у нас как проходит регистрация. Вы Нажимаете кнопку регистрации, сначала вы выбираете опцию, которая вам интересна, к примеру, это будет вторая опция, я лично буду регистрироваться в двух опциях, здесь нажимаю кнопку начать, после выбираю персону, на которой я это все буду делать, делаю я это на аккаунт своей знакомой, потому что, как вы знаете, мой аккаунт, к сожалению, почему-то вот заблокировали и не дают принимать участие в новых токенселлах. Нажимаю кнопку «Продолжить», и здесь нам необходимо ответить на вопросы. Вот ответы на эти вопросы, либо вы, опять же, можете найти все ответы в телеграм-канале, который я уже заранее для вас опубликовал. Теперь, ребят, давайте уже перейдем к монетам, которые я сегодня буду выбирать, потому что на самом деле каждый день вот так вот сидеть, изучать информацию, у меня реально немного голова уже начинает кипеть, потому что вы посмотрите, сколько монет, 12 тысяч монет, и выбрать какие-то проекты, которые прям стрельнут, ну, сложно. Можно, конечно, выбирать шлаг, покупать на 1-2 доллара и ждать какого-то роста, но, но ну, давайте разбираться. BitTorrent. Монета интересная, но опять же, примерно 70% монет у нас в циркуляции. На 56-м месте по CoinMTCP с рыночной капитализацией почти 2 миллиарда долларов. Тема прикольная, то что это популярная платформа для обмена файлами. Как мы с вами знаем, чтобы ускорить, так скажем, скорость загрузки какого-то файла, нам необходимо заплатить. Но опять же, посмотрите, какой был рост. И сейчас мы, по сути, залетаем уже такой, знаете, медвежий... Рынок, но опять же, я бы не хотел такое заходить, поэтому я ищу монеты, которые у нас еще не отстрелили. Байси Котейшн Токен выглядит неплохо. Циркуляция у нас находится почти максимальное количество монет. Это уже, ребята, круто, потому что отчасти такой дефляционный актив. Следующий момент, то, что это 93-е по CoinMarketCap место. С рыночной капитализацией почти 1 миллиард. Это не такая большая, ребята, капитализация. И здесь мы находимся на фазе накопления. Сейчас я вам все покажу. Хедер Бар также крутой проект. Просто супер идея, но если мы посмотрим, всего лишь 30% монет находится в циркуляции. Я не уверен, что если все монеты у нас выйдут на рынок, у нас цена не упадет. Возможно, она упадет. Опять же, у нас, видите, по market cap видно, как увеличивается market cap, но цена не увеличивается. Поэтому вы это также учитывайте. То, что капитализация-то у нас может расти, деньги-то могут вливать в эту монету, она может не расти, поэтому смотрится она так себе, хотя проект на самом деле топ. Теперь давайте я вам тогда уже покажу по монете Basic Attraction Token. Это вот если вы знакомы с браузером BRAV, там про эту рекламу, здесь круто написали вот статье от Currency, то, что рекламодатели покупают место, к примеру, за эти монеты издатели и создатели контента получают прибыль же в бат и те кто смотрит, также получать монетах бат если кому-то будет интересно оставлю эту ссылку в описании сможете почитать но в целом идея прикольная также как вы знаете браузер Бравый у нас хороший браузер я лично раньше сам пользовался но мне как-то уже больше привычно, привычные что ли за хром но это как бы лично мое мнение в общем смотрите какая здесь интересная ситуация если смотреть биткоину здесь монета просто лежит на дне поэтому я считаю что ее надо брать вот у нас дно и рано или поздно будет выход с этого дна, поэтому это мы смотрим с вами к битку это лично мое мнение, вероятнее всего мы реально с дна этого улетим, возможно вот к этим отметкам, к этим поэтому я бы лично взял себе ее в портфель не, не финансовая рекомендации опять же если мы посмотрим на H-bar вот у нас были те самые длительные накопления лежали мы на дне, вот у нас первый выход вот у нас второй выход, поэтому эту монету как по мне поздновато брать да, возможно можно чуть позже взять и там на долгосрок, опять же Потому что там мы вообще улетим в космос. Но кто это знает? Опять же, монета BTT, BitTorrent. Вот, мы долгое время находились вот в такой Вот нас вылет наверх монета БАД, нету, ребята, такого еще вылета наверх, поэтому я бы лично присмотрелся к этой монете, я вот для вас подбираю такие монеты, точнее не то, что для вас, но и для себя, потому что я формирую свой портфель, но я понимаю то, что многие ребята меня смотрят и возможно я несу некую ответственность, хоть вы там и смотрите, хоть вы не хотя, но инвестируете поэтому эта монета смотрится технически очень даже неплохо, потому что раньше у нас было, как вы видите, неплохое такое сопротивление, да, теперь это у нас уже отличная такая поддержка плюс, если мы с вами посмотрим на график, у нас минимум и постепенно повышаются. Это значит то, что мы пока находимся в бычьем цикле. Но опять же, если у нас биток начнет вкатывать, я не отрицаю того, что эту монету могут укатать вот до уровня поддержки, который у нас прям мощный, который мы не пробивали. Поэтому минус 84 процента по инвестиции как нехрен. Поэтому вы также учитываете это в своей голове. Но опять же, если у нас биток полетит на 100 там тысяч долларов, если будет узи то опять же встречаясь эту монету как минимум на 164 процента следующая цена у нас будет по фибоначчи, это уже 280%, процентов ну и максимальная, которое я думаю в этом цикле увидите это примерно 480%. процентов Но опять же, не финансовые рекомендации, думайте всегда своей головой, потому что мало ли что-то пойдет не так, я лично вам показал свое мнение, как я выбрал эти монеты, потому что на самом деле сложно, ты смотришь, там этих проектов просто куча Какой выстрелит раньше, какой позже Ты никогда не знаешь Ребят, прямо сейчас сижу и вы просто посмотрите Какую дичь делает биткоин Это вообще просто что-то нереальное Блин, я лично сидел Вот в этих вот местах Я еще верил в шорт Ну вы просто посмотрите, какой просто агрессивный выход И это на самом деле, наверное, так работает Знаете, вот как с Биткоином было по 50 все думали long, но когда вот началось это падение, главное было всех переобуть в шорт и потом, дать просто вот этот вот тузымун вверх, грубо говоря, всех вот этих шортистов сбрить, это, конечно, будет очень жестко, если так на самом деле будет. Но знаете, мы вроде как набрали вот в этих вот зонах шортистов, тех людей, которые не верят в тузымун, а этот тузымун будет. Очень будет интересно, посмотрим, поэтому я, ребят, наверное, и инвестирую в криптовалюту, потому что ты никогда не знаешь, когда будет тот самый рост. Но подстраховаться себя всегда нужно, потому что, как я уже говорил, фондовый рынок вроде как у нас уже так себе слабевает, поэтому я думаю, то, что все-таки... Надо крипто немного закупиться Так, на 25 долларов покупаем монетку Бат Копируем количество монет Переходим на Cap, Добавляем эту транзакцию Всего, ребята, я уже заинвестировал 1175 долларов И в убытке, получаюсь всего лишь Вот, блин, вы просто посмотрите, как рынок тупо на дрожжах растет Вообще, минус 100 долларов всего лишь Вот, ребят, надеюсь, вам видеоролик такой вот понравился Постарался свои мысли уложить быстро Вот эту вот маленькую Вот этот вот маленький видос Поэтому я надеюсь, вы поставите лайк если не понравилось, поставьте обязательно дизлайк и напишите, почему не понравилось, чтобы я сделал так, чтобы понравилось. Я и так вроде стараюсь доносить информацию быстро, четко, без воды, чтобы не тянуть ваше время и чтобы дать максимум полезной информации. Переходите в телеграм-канал, обязательно подписывайтесь. Всем удачи, всем профита и всем пока!